всем доброе утро ребят ну что у нас сегодня утренний обзорчик практически успел в 8 утра посмотреть что там у нас нового а на серваках он чуть-чуть начали продавать кристаллики зефир Но это не накопление накопление он конечно получше смотрится потому что можно без донатом его собрать надо будет как-то наверное сделать это попробовать создать аккаунт ради интереса так, New пак, Pack. Лотерны. Ничего такого нового нету. Я был гифтс. Число. Сундуки. Что-то вообще печально. Божество. Камешки. Ничего такого сверхъестественного нового нет. Коллекционер. Ну, да. Довольно-таки неплохо, в принципе. за инженера 200 тех и 200 тех камней в принципе неплохо такс такс такс такс такс надо будет сегодня заняться еще да попробовать составить немножко да Вот смотрите с трех тычек мы уже получили довольно таки неплохую халяву Вот апекс камни это конечно круто а остальное такое хотелось бы получше но так суки поехали на русский сервер Или ничего на русском интересного и надо будет сегодня же говорю сделать попробовать да по выставлять разные варианты ну, надо будет в первую очередь чары по на некоторых героях Такс. Да, на русском еще все круче, нежели у нас. Ну, в принципе, божество, смотрите. Просто сейчас вот полпака большого огник вообще. 5 баксов стоит. Арктика дракон, ну ничего такого больше нету. А что по халяве? Супер сферы рулетка, удачи. летка это по моему донатная да. А, чарующие открыть сундук тоже ничего такого нету странно странно странно странно подарки авиара понятно фонтан фонтан единственное что на русском сервере интересно а, сегодня у нас еще вторник Блин, а я вчера Мари так не помню, вчера фармил, не фармил, надо будет сейчас посмотреть, мог завтыкать и не зафармить, сейчас надо будет посмотреть, ну, русский сервер, тоже нифига ни интересного нет, поехали на немочку, заодно сейчас и посмотрим, что на немке интересного, блин, в самике я тоже вчера не пофармил толком, Говорил, говорил, занялся совсем другим. Так, это у нас что-то понятно. Так, огни я вчера забрал в сундучке. Блин, карту я не знаю, успеем, не успеем. С 1 по 6 это еще завтра получается. День у нас будет, наверное, не успеем. Пакет. Был, блин, наеб, за тысячу... 500 надо было сделать нами, я его не сделал вот, вот это вот мне нравится, ребят Заходишь Два этих, и сразу же потом Все просто фигачишь мэри полным ходу. Смотрите. офигеть Три осколка Ну давай еще раз Эйдин, четыре осколка Неплохо Четыре-два Так, есть, забрали Блин, надо накопить 20к самоцветов Цель у нас будет, не знаю, этой недели, следующей недели, потому что мне надо скин на Огника забрать. У нас уже 1400 самого есть. Да, видите, я вчера начал делать квасты. Как начал, так и закончил. Надо будет поделать квастики и заняться тоже здесь прокачкой. Здесь я дошел до кошмарок. Возможно, я не знаю, посмотрим, возможно, сегодня. вечером попробую проходить кошмарки немножко пофармить аккаунт Танкс. Сейчас закроем квас посмотрим что еще на рынке есть интересного но ну, тоже видите халява нет может после 10 закинуть но шариков здесь еще не было Да, там, там. И надо копить кагашки, нам, блин, надо сделать эволюции дальше. Первую эволюции я то поделал, но вторые надо по 60к дофигища. Реально, дофигище надо само. Но ничего не сделаешь. Ой, говорю, сам. Ковяшек надо дофига. Ого, нифига себе. Вот это мои отжигаются, Смотрите, что делают. Вообще звери. Блин, питомцев надо качать. Короче, здесь надо дофига всего делать, для того, чтобы аккаунт развивался. Потому что по-другому... Никак. А, так, окей, с этим разобрались. Нету никакой пока халявы. К сожалению, поехали на Тайвань. А, еще что дает? Ч ⁇ -то я поспешил. Не проснулся еще после вчерашнего бравла Сливны. Так. Да, я не фармил. Там надо будет сегодня зафармить. Не забыть. Поехали сюда. Глянем, что на Тайване. Сейчас забегу еще параллельно на АЭС гляну. Что на АЭС есть. В общем, будет. Постараюсь сегодня сделать уже вам график по видосам, по стримаках. Что, когда будет. время уже понаписывал. Дальше уже будем корректировать. А, так, что тут у нас интересного нового. дерево. Стандартное в принципе дерево. Яйца давно я уже их не видел. Вспомнил один прикол. Потом расскажу как-то такс. такс. Такс, такс, такс, такс. Ну все, больше ничего видите. Больше ничего интересного, к сожалению. Нет. Давайте сделаем найм. Да, конечно, Лего, как обычно, не упала. Так. Поехали. Сейчас с еще с вами чекнем. Покажу вам на если что творится. Забежим на аккаунт Андрюки. я нас растянула вот такое вот здесь дерево поехали посмотрим что ну видите 100 100 пыльцы дают эти карточка есть вот такое себе конечно по сравнению такой же полностью по моему на этом я чуть-чуть отличается на немке вчера был чуть-чуть конечно отличается ну тоже в принципе плюс-минус кольца по-моему не в таком количестве фонарики флип тоже ничего такого магазин скидок бас 10 дают возможность блин я не знаю куда я эту стирочку уже получу видите дерево вот так вот не подсвечивает фонтанчик тоже такой как был на этом на немке на той неделе еще по акциям, по акциям, наверное, то же самое. А, есть снабжение. Ну, блин. Снабжение, конечно, здесь. Накопление не вижу. Что-то не накопление, кстати. В последнее время начали мало давать. но вот э, снабжение действительно крутое. Вот. Что-что, 15к накопить за две недели и забрать такой пакет. Даже вторая сумка зефа это реально круто. 15к. От 10 до 100. Это классно. Ну за 30к, конечно, жестко. Все, пишите комменты, ждите новых видосиков. Всем удачи, всем пока.